А теперь позвольте обратиться к Надежде Николаевне. Надежда Николаевна, э -э Солтон сможет войти или нет? Мы его ждем я или нет? Я, я, я его повторно не приглашала. Хотите, приглашу? Да, конечно. Красиво. Это как раз инкубатор. Я их обновил. У меня был доклад на Московском фестивале языков в декабре. Там были одни данные. И вот за полгода прошедших... Очень мощно опять стартанули Карельская, Хакасская, Ногайская, Кумыкская, Википедии. Карелы вот вообще меня очень радуют, и им нужно помочь, я считаю. Потому что сколько можно уже их муражить в инкубаторе. А, кстати, вот Южноалтайский тоже в верхней части турнирной таблицы. Североалтайский хоть и в серединке, но тоже в верхней части. Но пока по количеству статей еще маловато. Вот. Я их разбил, цветами подсветил. Примерно по языковым семьям, да, группам есть вот изолированный нифский язык. А рейтинг по количеству имеющихся статей, я как понимаю. А, да, да, да, да, да, статей и, уже ближе к низу, там, как правило, заготовки совсем, из пары предложений максимум. Лучше бы по активности, потому что языковой комитет на количество статей не обращает особого внимания. Да, оно у меня... О, я, кстати, кстати, не изменил, видите, здесь 27 ноября, оно вовсе не 27 ноября, это какого-то там мая уже это было, там, условно говоря, какого-то 20 что ли мая, потому что за ноябрь-то у меня уже статистика другая есть. И я попробую тогда в следующий раз, может быть, к докладу как раз Павла, сделать сравнение, вот как вы сказали, да, хорошая идея, рост, какой рост за последние полгода, потому что два доклада у меня было, и там две разные тупички. Да. Вот, и там будет наглядно. Да. По, по, да, по количеству редактирований и сколько редакторов зарегистрированных участвует. Попробую это выяснить, как раз с редакторами сложнее там как-то искать. Ну, там есть по каждой Википедии статистика mm -hmm. э, по Уфорже. А, Николай, много. раз тему затронули, вам вопрос будет. Э, в начале от имени Википедии на языках народов России выступать на видеоконференции, ну, вернее, видео, видео записать надо минут, максимум 20 минут и отправить. Кельтский узел, многоязычие в Википедиях, я заявился от российских разделов. 20 минут, ну, наверняка мы с Олегом что-то можем сварганить, но хотелось бы также вклад от других коллег, чего бы они хотели, или какие темы они хотели, чтобы были затронуты, и какого рода, может быть, иного контента они хотели бы, добавить в, этот, в эту презентацию. то есть Это видео будет. Видео. Вот. При, приглашаю просто обдумать сейчас. Может Время у Олега не отнимать. Понятно. Всем коллегам. Спасибо. Да, молодой человек, я с ним не как бы только знакома вот тоже так на расстоянии, но он один из первых, кто сделал первую статью в Алтайской Википедии, будучи студентом. И там у него даже есть свой ник, и он там, значит, типа домашние работы они выполняли. Но я думаю, что он сейчас сам, может быть, что-нибудь скажет. Он подключился, нет? А, подключился, да. Даже здесь. Здесь, покажись. вы с нами? Возможно, он видит, но не слышит. Ну, а, там пишет, нужно... Могу только по часу. Нет. О, он видит, что видит, Он слышит, слышит, видит, он говорить не может. У него микрофон отключен, точно. А, ну тогда. А, да, то да. Это... Все услышу. Так... Да. Можно написать. Ко второй части приступим. Да, да, да, конечно. Давайте обсуждать. Да. Инкубатор. А, поскольку Павла нет, э, возьму на себя эту скорбную миссию э, второй части вести. Что у нас там основной задачей было, вот этой второй части, Олег, что мы хотели? Мы просто обсудить вики-проекты в инкубаторе. Если есть практические примеры, то их обсудить. Возможно, какие-то аспекты, которые, по которым мы можем помочь этим разделам. Ну вот скажем, меня карельские википедии очень сильно беспокоят, потому что их постоянно мурыжат, мурыжат и не переносят в основное пространство. Ну, давайте я тогда некую вступительную речь скажу, короткую очень. В основном, наверное, она будет для наших алтайских друзей. Еще раз, наверное, ну, я много раз повторял, ну, давайте еще раз повторю для Нареза для Салтоя, что основная задача инкубатора, это убедить языковой комитет фонда Викимедиа в своих твердых намерений. То есть, э, это не написать отличную статью, полную, хорошую, на алтайском языке, или не написать там сто или тысячу статей. Э, главная задача э, для инкубаторских википедий это убедить и показать, убедить э, языковой комитет в своих твердых намерениях создать эту википедию э, и показать, что есть сообщество устойчивое сообщество, которое будет и потом поддерживать эту Википедию. Вот это вот главная основная ваша задача. Поэтому сейчас э, две вещи важны. Во-первых, вы ежемесячно должны писать, делать правки. Э, правки любые могут быть. Это не только создание статей, это и улучшение статей в принципе считаются даже небольшие незначительные улучшения, то есть где-то вы исправили правописание, где-то вы добавили одно предложение, это тоже считается. Инструмент статистики, который они настроили, показывает именно правки, а не объем правок. То есть ну, объем правок тоже показывает, но Одно из основных критериев – это вот количество правок. Поэтому каждый месяц будьте добры делать как можно больше правок. Не делайте, рекомендую со своей стороны, не делать одну большую правку, а лучше делать мелкие несколько правок того же объема. Допустим, не писать сразу... Несколько абзацев одной из статей. Да? А каждый абзац по отдельности оформляет одну, разные, разные правки. Надеюсь, понятно выразится. В общем, пишите одно предложение, сохраняйтесь. Второе пишите предложение, опять сохраняйтесь. таким образом вы э, получаете две правки, а не одну правку, вы, если бы вы написали два предложения сразу и сохранились. Ну, вот таким вот образом. И второе, второе важное направление для э, разделов инкубаторе это привлечение э, редакторов потенциальных. Чем больше вы привлечете редакторов потенциальных, тем э, будет э, из этих людей больше как бы тех кто останется в проекте вот допустим если вы 100 людей 100 человек привлечете которые зайдут посмотрят из них 10 человек заинтересуется а один человек возможно будет писать. это в таком лучшем случае поэтому как можно больше людей привлекаете Просите людей также, своих знакомых привлекать, пусть они заходят, пусть они смотрят. Надавите на какие-то эмоциональные струны. Очень вот это дело работает, когда на такие вещи обращать внимание на пользу Википедии для языка и для народа. Ну, в общем, в целом, вот таким образом. И для опытных наших участников, как бы для размышления, что ли, разные люди по-разному воспринимают информацию. Некоторые текстовую, текстовые инструкции сложно понимают. Для них иногда важно какое-то аудио или видео сопровождение, то есть какие-то ролики делать. Может быть, мы каким-то образом сможем это сделать. Я вот недавно для алтайцев делал ролики, как регистрироваться и как начать новую статью. Я, Надежда Николаевна, мне кажется, еще не отправлял эти ролики. Э, это в WhatsApp-группе я отправил. И пара человек э, воспользовались эт этими роликами. Если до этого они месяца два или три э, не могли приступить, хотя интересовались, и знали, как это делать, то увидев эти ролики, э, они уже зарегистрировались и кое-что написали сегодня человек 8 статей начал вот таким вот образом но вот эти ролики они тоже бывают разные я например просто записал экран со своим голосовым сопровождением как это делать оно, конечно не очень совершенно. Вот хотелось бы, чтобы опытные участники приняли участие в этом деле, подсказали, как это делать, что делать, чтобы всем было понятно и чтобы это не было слишком тяжело для тех, у кого плохо со связью, например, если это в каких-нибудь сельских районах не спасибо. Подключусь, продолжу выступление коллеги. Это Рустам. Так, что-то объявление появилось, оставшееся время конференции у всех наверняка высвечивается. Вероятно, ну, да, нам минут. повторно придется зайти еще раз. Вот э, Салтой задает вопрос, интересует, сколько необходимо активных участников, чтобы языковой раздел существовал стабильно. Но у нас у башкир было периоды, когда даже один человек тянул. Но да у нас языковый раздел сразу был создан. Мы не через инкубатором, мы сразу были созданы. Поэтому, Но в то время просто не существовало. Да, да. Поэтому чем больше, тем лучше, конечно. Два-три человека, когда есть, веселее. Ну, для... Да, для целей, скажем так, самого проекта действительно одного человека хватает, а для, для того, чтобы языковой комитет это заметил эту деятельность, необходимо да. минимум три человека, и чтобы они каждый месяц сделали по 11 и более правых. Да. И еще, Ребята. скажу, Николай, он, Николай озвучил две позиции. Это вот команду набирать, приглашать, и активность проявлять, чтобы она была было видно. Но, насколько я знаю, сейчас есть требования, которые минимум этих сообщений, которые интерфейс необходимо перевести. Оболочку. Да, да, сам... да, да, да. да оболочку. Это у нас где-то она... Не опустил, да, Как-то Амир там список подавал. Основные около 500 фраз, по-моему. Да, да, да. Вот минимум, который необходимо обязательно перевести. Что касается помощи вот актив, ну, наших опытных коллег из других языковых разделов, мы можем помочь в начальной стадии, чтобы вам не было осклива одним Например, это важно. А? это важно, да, да. Да, когда рядом кто-то есть, чувствуется, что кто-то какие-то действия производит, это как-то вдохновляет больше к творчеству. Да и башкирские пинки, они нужны, я могу сказать, по урзенской этике. Да, иногда приходишь, работаешь, работаешь. А, а сами, нос... да, сами носители <с языка где-то ходят, и ты их пинаешь. Где вы ее? молчат, да? Читают, мы молчат. али, я эти в Тувинской Википедии прошелся, создал категории, родившиеся, умершие в этот день. Ага, да, да. Помню. Да, было дело, один делал, Тувинцев не было, <свят> тоскливо, <свят> тоскливо было, вот, сейчас я делаю у кумыков, создаю категории кумыкской википедии, там не все категории по дням и так далее, вот, Спасибо. я, я, например, специализируюсь в статьях дни, вот в 366 дней в году на него должен быть на каждую на каждый день должна быть статья на каждый день должна быть 5 категорий Вот представьте себе какой объем работы необходимо выполнить. сделайте для алтайской википедии одну заготовку структуру статьи дня вот и я пойду по ним, значит, в день или в неделю, как в недельку, я штук 30 вам, допустим, месяц я создам. Я буду у вас там целый год э, в течение месяца существенную, как минимум, сотню правок делать. То есть показывать, что у вас есть активность, показывать, что я вам помогаю. То есть коллеги из двух, других разделов вам помогают. И это же будут видно языковому комитету тоже. Да, ну, то, да, то есть вот Николай же сказал, что нужно Конечно. три участника. Вот вас, например, два. Но предложение есть, но вот таки, Как бы я хотел предостеречь наших э, друзей, чтобы, чтобы слишком уж э, не активничать с момента, мы языка не знаем, да, мы да, не да. будем же э, все время э, этот отдел, раздел поддерживать, поэтому все-таки. Они сами это должны делать. Согласие, должны это должны согласие, делать. Согласие. Да. Можно слово И сказать? Пожалуйста. Да, конечно, конечно. Ну, я тут, как говорится, не знаю. Вы меня сейчас покритикуйте, пожалуйста, потому что я-то, видите, как мне Николай все время говорит, что я бегу впереди паровоза. Значит, тут у меня ситуация такая. Я медленно запрягаю, но быстро еду, есть такое немножечко, да, и получилось у меня вот что. Значит, на сегодняшний день силу, как говорится, моей там энергии или еще чего-то, ко мне подключилось ни много ни мало. Значит, мы создали группу там 13 человек и два человека, это вне этой группы, пока это кандидаты наук, один из Академии наук возглавляет Алтайскую эту группу, другая, значит, женщина, она пишет словари, и учебники алтайского языка, и пишет программу изучения алтайского языка. То есть публика подключилась очень серьезно. Я для себя видела работу таким образом, что тот э, этап, который вы уже прошли начальный, вы все уже прошли когда-то и намучились, то я могу взять за основу уже, ну, грубо говоря, ваш готовый рецепт. Я пошла таким путем, значит, я решила, что надо из российской Википедии взять, например, статьи, про графики, про населенные пункты. Населенных пунктов 245. Эти 245 пунктов у меня на сегодняшний день находятся в таком состоянии. Одни люди проверяют правильность этой информации, вторые люди переводят. Причем по переводу там они тусуются вообще, вот особенно вот этих всех терминов, то есть это принимается решение коллегиально. На следующем этапе, пока я сама завела только три статьи, но ну это я сама, понимаете, да, ты чай пальчиком, значит, это будут специальные люди, которые будут заводить. Ну, и четвертый, который будут корректировать, и исправлять, это, например, там девочка из Института алтаистики. Но для того, чтобы не делать двойную работу сразу, мне очень хочется обратиться к вам с просьбой. Мне бы шаблон под это дело, потому что вот понимаете, ну не могу я 10 точек ставить, а потом 10 точек убирать, понимаете это, будут дел... это будет делать специальный человек, который будет сидеть на грамматике а нам бы шаблон, понимаете, что все населенные пункты по единому шаблону где его взять, научите ну, меня, пожалуйста кто ответит? Так, имеется в виду все... не шаблон, который имеет в Википедии, да? а имеется в виду некая шаблонная статья, в которую можно было бы, не зная языка, вписывать название населенных пунктов и менять цифры. Ну, пусть и это будет даже бока... тот шаблон, по которому в русской Википедии все географические пункты. Мне вот этот бы шаблон. Где, где, где? Ну, Любую статью, например, чой, а, Чойский район, это нет, населенные пункты. Да нет, берите алтайский, берете ЕЛО. Вот я ЕЛО, например, взяла, село ЕЛО, да? Вот мы это, сейчас все это написано в строчку, где мне взять клеточку, чтобы я ее заполнила, э, значит, там эти регионы и так далее. Потом сделать надо будет активные ссылки, чтобы сразу там высвечивалась карта. То есть мне хочется, чтобы вы мне подсказали, как сразу делать правильно. Ну, смотрите, э, э, когда, когда пишется статья, есть название статьи, есть потом шаблон, который так или иначе связан с карточкой населенного да, ребята, который... ребята, тихо, тихо, ну, то есть, тихо, это технические вещи. Ребята, а, тихо. Тихо, можно? Сейчас мы, конечно, отключимся. Заново надо будет заходить. Да, зашла. Надежда Николаевна, вы здесь? Я тут, да. Андрей, Все, я да? Ну, как, если я правильно понимаю, Надежда Николаевна интересует Вопрос, как правильно структурно оформить статью, чтобы она красиво выглядела, так? Да, да. Вот, все примочки и так далее, которые, возможности, чтобы там карту показывать, и. Да, это, да, это. Да, да, да, да. я насколько подозреваю, что эти все примочки в инкубаторе вряд ли они сработают. Так и есть. Не все. Да. да. Это будет очень проблемно все эти примочки туда тянуть, а потом оттуда, когда будет миграция в основное пространство, там она потом опять корректно сработает. Поэтому, все понятно. Хорошо. Тогда пишем... Тогда... Строй. Поэтому... Хоро... поэтому, поэтому Двойную работу в любом случае придется делать. И в Википедии делается не только двойная, а тройная и десятикратная работа. Вот я каждый раз возвращаюсь и да, что-то... Да, вот вы открыли статью, вот у вас на экране да, одна, да, одна да, уже да. есть. Вот. Да. вот эти шаблоны, вот эти всякие, которые задействуют э -э модули разные, просто да. убирайте и пишите там, например, 1898... Да, население какое-то 3000 там. ну так у меня и есть да? Да. А, а это все просто пишите буквами ну вот с использованием таких вот элементарных шаблонов там, внешней ссылки ну внутренней ссылки то есть... ну, то есть сейчас у меня написано правильно вы хотите сказать да, то есть вот эти все вот, двойные э, «равно» — это новый раздел. Все, все, это будет в инкубаторе тоже работать. А вот разные дополнительные шаблоны просто не используйте. А, просто они не используются. Хорошо, вопрос номер два. Вопрос номер два к Фархаду, например, ну или ко всем. Значит, вопрос такой… Значит, можем ли мы сразу же идти использовать, например, список, который вы сейчас составляете для умного региона. То есть следующим этапом у меня идет, допустим, перейти нет государственных органов управления. То есть я сейчас не хочу распыляться на фамилии, или чтобы кто-то там зашел и написал какую-то, ну, статью, ну, понимаете, неизвестного происхождения, неизвестно о чем. А фамилии не хочу, потому что не хочу, ну, определенного столкновения людей. Об этом написали, об этом нет, информация Правильное и неправильное. То есть потом идет, допустим, как в умном регионе, там, значит, органы власти, потом у нас пойдут, допустим, культурные эти объекты, ну и так далее, понимаете. Вот. Единственное, что я хочу написать, поскольку, поскольку у меня есть такие люди, это написать самостоятельно статьи про алтайскую письменность, про... Алтайскую, например, там азбуку. Ну, то есть, чисто вот такие, понимаете, вот как бы вот это мне немножко хочется как бы сделать отдельно. То есть, вот таким вот, ну, как бы мне хочется пойти таким путем. Критикуйте. Я говорю отличное намерение. Это У вас вот отменение... именно пословникам это замечательный способ работы. Вот. Потому что сейчас как-то мне очень хочется еще, понимаете, вот сейчас люди, которые подсоединились, они подсоединились пока на предмет помощи Надежды Николаевне, будем так говорить, не на предмет развития Википедии. Потом предмет... назначим вас администратором, когда это основное пространство? А это мне. Мне главное, чтобы довести... Понимаете, моя задача какая? Мне надо довести до такого состояния, чтобы вот она вышла из инкубатора, была уже легализована полностью. А к этому моменту сформируется та самая группа. Может быть под руководством вот этого молодого человека, который нас сейчас слушает, золотой. Потому что уж ну, как-то у него все правильно тоже звучит. И организуется своя группа. И потом они уже, пусть они хоть книгу памяти туда пишут, но ну, понимаете, это, то есть это уже будет... Все герои Советского да. Союза в Русской Википедии есть, все правильно. Ну, вот пусть они, это уже, то есть моя задача, вот, вывести, вот, легализовать и задать тон, понимаете, вот тот мусор, который на сегодняшний день есть, это никакой, это, ну, там есть вот эти названия, но там больше нет ничего, это вот студенты практиковались, понимаете, mm. да? И вот это я, конечно, это... Ну, я поняла. Самое главное, что шаблонов нет, работаем дальше. Хорошо? Не ну что, нет. очень интересно. Да, вот э, вы э, довольно-таки интересный момент отметили, что люди собрались помочь Надежде Николаевне, а не э, писать в да? Это вот да. э, очень такой э, занятный момент, э, через который э, проходят, наверное, все новые э, разделы. Ваша сейчас как бы задача, э, конвертировать, задача, люди увлеклись, а именно создавали Википедию. Да, да, да, да. Постарайтесь как-то это м, переформатировать их их интерес. Э, помощи к вам, И они должны видеть результат своего труда. И тогда они дальше будут и будут продолжать. Понимаете? То есть, а информации очень много. То есть, там главный редактор газеты, например, ну и так далее. А у вас южный или северный? Южный. Я слышу. Южный, да, он побольше развит. В смысле, больше статей сейчас. И Интересно, у вас еще да, может быть такое дополнительное примечание к словам, ну, к советам хорошим, отличным, Николая и Рустема. То, что все новые разделы, открывающиеся, там количество статей при открытии не меньше 400 составляет. То есть у вас сейчас их 89 штук по моей табличке. А, ну, это безусловно ориентироваться нужно как минимум на 400. То есть поставьте задачу, вот уже такой порог хотя бы преодолеть. Потому что другие просто не рассматривают для раскрытия, для открытия. Он такой у меня и стоит. 245 населенных пунктов, плюс к ним еще общая всякая информация, получится 50, потому что не только населенные пункты, а еще и описание района. Ну, mm -hmm. понимаете, тогда получится у меня 300, потом, значит, и я пошла по... Ну, то есть, грубо говоря, по переводу русской Википедии я иду. Вот. Ну и как раз вот эти статьи, про которые мы говорили, и тысяча важнейших, и там, и так далее, и там, десять тысяч важнейших про них тоже можно, про Сократа писать, про какого-нибудь там Платона. Можно я ну, подключусь? Пока, да, распыляться пока не очень, да, Да-да-да, ну, вот... главное вот это, первый-первый. Давай, Фархат Ну, э -э, коллеги, понятно, что 400 каких-то Надежда Николаевна сама, может быть, с помощью салтои, если вдруг, набрать может. Но для дальнейшего роста, для того, чтобы новых активных участников, ну и способных писать на этом языке, привлекать, однозначно надо чего-то показывать, надо показывать свои успехи. Поэтому э, я склонен полагать что нужно придумать что-то, чтобы Южно-Алтайскую Википедию как можно быстрее вытащить в активный раздел. Понятно, что вот если есть Надежда Николаевна, способная, ну, знающий язык, возможно, с Алтой кто-то еще, им необходимо концентрироваться на создании контента на этом языке а, наверное, техническую какую-то работу мы можем им помочь выполнить. Нам, естественно, нужна помощь, потому что, ну, как это все это делается? Наверняка мы можем им помочь вот эти минимум 400 получить, если вдруг они сделают, ну, какой-то базовый текст, по населенным пунктам которые в некое подобие шаблонов мы сможем просто вставить я так делал в лесгинской википедии все департаменты уругвая создал я слышал что вот чеченская википедия также все села там россии если не ошибаюсь то есть сделали вот. потому что все равно надо начинать. Ну, с департамента Уругвая это немножечко много, потому что а Южный Алтай, где находится, и где находится Уругвай? Нет, я а просто у... пример делал: что есть такой опыт просто <плес> через Акселевский допустим. На, на поиск... Алтай, <плес> населенные пункты Южного Алтая, крупные города, миллионники, полмиллионники Российской Федерации. Они же все равно понадобятся на южно-алтайском языке рано или поздно, чтобы то же самое электронное правительство работало Южного Алтая. Какие-то другие темы. Поэтому просто вот по аналогам списков, которые Надежда Николаевна, я создал для Татарстана, Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, на этом пока остановился, наверняка вы можете создать такой список для себя из населенных пунктов, по которым, ну просто потому, что вы лучше знаете, что важно. И, хотя, в принципе, мы и, и я тут могу такой список создать, в чем проблема, да, прямо сегодня же могу создать по населенным пунктам Южного Алтая, вот. А потом уже, как, мы можем вас попросить, Хотя бы 3-4 стандартных предложения с указанием того, где написать цифру, количество населения, где написать, кто сегодняшний мэр, где написать, какая территория этого города. Фархат, стоп, стоп, стоп. Ну, знаете, они сами напишут, они сами это там команда, насколько я понимаю собирается очень серьезное и мощное. Мощнее, вот чем в других языковых разделах. Вот смотри. Тут, тут тут вопрос стоит. Вот именно создать словник. Да? Словник, да, нужен Надежда Николаевна, нужен. Он всегда нужен. Так что, начинайте создавать. И то, что площадка Фархат Варх, создал, на Wikimedia.ru, это как раз идеальная площадка, откуда она будет переходить в этот в саму Алтайскую Википедию. То, что люди там собирают материал и готовят статьи под населенные пункты, тоже это очень хорошо. Но, как Фархат сказал, нужно, чтобы когда чтобы вытаскивать нам необходимо еще наверняка салтой тут твоя помощь нужна нужно обустроить главную страницу когда мы из инкубатора выйдем чтобы она была красиво наглядно как сайт дизайн был оформлен вот и надо будет сейчас список вот этих системных сообщений перевести. это раз, В принципе, это разовые работы. А вот статьями, со списками, это уже на будущее, как сказать, да, сегодня можно и нужно заниматься, но это постоянная работа над энциклопедией. Вот еще хотелось бы добавить, что в инкубаторе, когда создаем статьи, категории, мы добавляем вот таким вот образом примерно. То есть там префикс такой определенный, потом при переходе в основное пространство э, уже там это все ботом исправит роботом. Э, то есть просто так категория там и дальше населенные пункты Ангудайского района. Э, это, там не получится, нужно вот немножечко так извращаться. И, и, еще, и еще скажу, почему я как бы все-таки днями пытаюсь статьи дней протал, как бы. Э, лоббирую, потому что мы в башкирской Википедии из статей дня напрямую вытаскиваем, показываем, что там, кто сегодня родился. То есть у нас обновление каждый день происходит. Не создаем промежуточные шаблончики, да, для того, чтобы показывать там, родился, что произошло в этот день. Это можно сделать. Ты, Олег, ты же, по-моему, мне помогал это дело, показывал. Потом Павел Каганер мне докрутил. Да, возможно. Ты мне этот скрипт показал, как вытаскивается информация и показывается с одной статьи на другую статью показывается информация. Ну чтобы да, быть. да, да, да. да, Это я делал, да, но я да, уже... И, и, да, и чтобы исправлять только в одном месте, а потом в других местах она уже показывается. Угу. Ну, да, а, так, а так, Надежда Николаевна, ваше, так сказать... В конкубаторе пока это не будет работать, да? шикарное, идеальное, как и должно быть. Поддерживаю, не критикую. Да. Ну, в общем-то, будет... я спешу Сердно, план... Ага. Ну, как бы развитие, да, я вам его тоже, конечно, пришлю, посмотрите, да. какие у меня пустые места и как я себе мыслю распределение там, ну, неважно, функции там еще чего-то, пятое-десятое, вот. Ну, акценты... на, данном, на данном этапе надо бы акцентировать внимание, вытащить быстрее из инкубатора. Абсолютно Тогда всякие вот эти примочки, красоту наводить и так далее, в основном пространстве удобнее. Ну, в общем, я так понимаю, что а. с меня нужно больше всего. Это качественный контент, а уж выйти из инкубатора, вы, наверное... Участники похожи. с вас нужны, правки, участники с правками, да, ну да, которые да, пишут да. контент, да, и как нужно больше правок делать. Хорошо. У Салтая микрофон вижу, может говорить. Нет, он не может говорить. У него и тогда был микрофон, но не мог. Вот он спрашивает, что еще один-два человека найдутся, что будет хорошо. Но тут в данном во многих разделах Википедии, которые уже имеют свои э, самостоятельные разделы, так и получается, что многие их тащат в, в одиночку, например, Бурятская Википедия э, или там Ингушская Википедия. да. Вот, работают и ничего. Но зато они уже добились такого права, что они могут самостоятельно выступать как представители своего независимого раздела Википедии. А второй вопрос у него был, был ли опыт работы через общественные организации, например, с помощью грантов? Я думаю, что ну, вот у Ростема больше, наверное, есть на это сказать. Но, скажем, в Лезгинской Википедии у нас один раз мы грант получали в 16-17 годах, и э, на него провели два конкурса с призами на 100 тысяч рублей. Ну, вот такое было, в принципе, такой опыт. Ну, в Салтой тут немножечко бежит впереди паровоз. А, сначала надо выйти. Сначала нужно дело сделать, да. А потом уже идем. Параллельно тоже можно делать. Ну, параллельно думать об этом, конечно. И на гранты надо писать как-то интерес, чтобы был и и через общественные организации. Мы взяли в свое время практику через средства массы информации, любое значимое событие в нашей жизни показывать обществу и за счет этого создавать узнаваемость и за счет этого привлекать новых участников. Сейчас даже дошли до того, что уже обсуждаем, а что можно писать, а что можно не писать. Можно, вот это не стоит писать, вот это стоит писать. как вот, типа, Ну, вот, вот э, то же самое Wikimedia.ru, это что же тоже некоммерческое партнерство. Когда есть деньги, тогда можно что-то попросить. Вот, например, за футбольный конкурс они э, Wikimedia.ru, я попросил 20 тысяч. В принципе, футболки, часть футболок, значительная часть на эти деньги будут приобретена. Так что, ну, ну и такое возможно. Андрей, Андрей Петров пишет, что покинул вас, телефон садится в следующей встрече, когда? Да, я думаю, уже можно завершать потихонечку. Основной а за да. команду болеете, Олег? Я за локомотив, но сейчас... Да, я... Надежда... К сожалению, Но у помню, нас жизнь. через каждую четвертую неделю была, по-моему, на 12 приходит... А сейчас календарь еще. надо посмотреть тогда. Раз, два, три, четыре. Это 5 июля, получается. Четвертая, следующая четвертая неделя, да? да? Раз, два, три, четыре. 5... Нет, 4, да, 4. 5 июля. 5 июля. Угу. В это же время встречаемся. Давайте так. И Надежда Николаевна. Если да. что, вот так в Zoom можем отдельно собраться, пообсуждать. Так, кто берется за подготовку вытащить из этого Translate Wiki вытащить эти сообщения им дать, чтобы они перевели в Excel таблицы Удобнее же. А потом туда закинуть. Коллеги, можно пока у меня телефон не сел? Смотрите, э, вот на российской конференции я э, как раз задавал вопрос... Почему там вот Карелы никак не могут выйти из инкубатора? Там поменялись правила. Надо точно... Э, вот Это либо Павел знает, либо э, те, кто работает, кто. Э, может быть, Арон э, более знает. Там, э, то есть там какие-то требования. Э, то есть, да, минимум три человека активных должно быть. Э, какое количество статей должно быть? Там было требование. Потому что вот я не помню, мы, мы же... В году выходили из инкубатора, и э, те правила, они уже устарели, там, может быть, что-то фонд ввел, э, ну, какие-то новые параметры, да, которые необходимы э, именно вот э, для инкубаторских Поэтому вот, вот этот вопрос надо уточнить у тех, кто знает. Я не знаю, поэтому я э, ну, наводку такую даю, что надо бы уточнить, чтобы э, коллеги ну, как бы не топтались, а потом получится, что вот они сделали работу, а оказывается, там какие-то еще критерии нужны. Ну да, вот Адыгейская Википедия 418 статей, в феврале 2016 года она была открыта, например. Но ну, в любом случае, я думаю, нужно ориентироваться на, такое, э, на, такой, на такие показатели. Три минимальных участников э, активных, минимум 400 статей. Меньше я не видел. Это вот, Меньше — это только древние какие-то разделы, да, которые раньше открывались. Вот. Э, ну и количество прав. И еще, еще, по-моему, как раз Амир про это говорил, э, что на последнем этапе попросят заключение от каких-то ученых. Но я думаю, что Надежды Николаевны с этим проблем не будет. Заключение скажем, там доктора-профессора какой нибудь который лингвистика занимается, о том, что Нет, да, это, это, не, это не будет, это все да, нормально. Да-да. Да, вот мне бы нам бы прорваться бы до определенного момента вот тут, вот, знаете, то задор запал закончится, а мне надо, чтобы не закончился. Вот это меня больше всего волнует. Ну, ладно, Хорошо, я, я, как... я, я постараюсь тогда эти самые, как-то вот извлечь эти самые системные сообщения. Посмотрю, я этим никогда не занимался, но если что, Амира спрошу. Но ну, я тут тоже... у меня будет, наверное, такая просьба. Если вы вот так вот заглянули, допустим, в наше размещение какое-то, увидели что-то там не так, то вы прямо сразу мне говорите, так, Надежда Николаевна, не то, не то, не то. Надежда это Николаевна, вы, в инку... вы говорите про то, что вам можно в инкубаторе на страничку обсуждения участника чего-то подсказать, я правильно конечно, понял? Конечно, конечно, чем больше, тем лучше. И именно вот то, что плохо, плохо, плохо, то есть для меня это нормально, это хорошо. Отлично. Так, Фархат, ты слышал, да, 5 июля у нас следующее будет намечено обсуждение. Хорошо, хорошо. Я слышал. Коллеги... И Фархат... Да, слушай внимательно, Рустамога. Фархат, еще по правилам вывода этих из инкубатора проекта, ты уточни, пожалуйста, в этих. Я у парней уточнял на Викимании, да, 3-4 участника регулярно, 3-4 месяца подряд. Потом рекомендации там кого-нибудь из исследователей. С официального вуза или не по этому языку, причем со мной не раз связывались, подскажи кого-нибудь однажды. Он даже Николай из Якутска рекомендовал, по-моему, по кумыкам. То есть у него связи есть среди ученых. Вот. Кумыки пока застряли, я так понял, но ну, там активность личная. Вот. Но тем не менее, то есть у языкового комитета есть все контакты, может быть, даже они уже связались по электронной почте и так далее. У меня такой момент. Пятому, в следующий раз, к 5 июля, я хотел бы уже иметь четкое понимание того, о чем нам с Олегом говорить. В идеале, наверное, чтобы у нас уже все записано было, потому что 9 и 10 июля будет трансляция всего этого хозяйства. Uh -huh. Ты запиши, пожалуйста, Фархад, вот в этом дневнике. Он, кстати, ссылка-то потерялась уже третий раз, мы уже второй раз перезаходим. Uh -huh. И как раз вот я тоже изучу, чего они хотят про видео. Ну, это у меня в электронной почте лежит. Поэтому, а, ну да, ну он... или напиши мне там на фейсбук. Вот. Понятно, что я могу чего-нибудь сам рассказать, но это не сильно интересно. Лучше им показать какие-нибудь таблички, которые Олег сделал. Было бы неплохо хотя бы там 30 секунд, как вот Олег сделал, для ЮАР, приветствие от тех, от других и прочих. Вот, чтобы не просто там моя речь шла, а и цифры там а что там видео и такие заставки чтобы там ну как нормальное выступление такое солидное было от наших языков вот все таким образом да. я понял что можно в инкубатор алтайский заглядывать там чего-то поделывать подсказывать нужно нужно, нужно. Вот. именно сейчас пока это активная стадия как раз ну, продолжим проект. К 5 июля у нас уже должно быть понимание. То есть мы вам к 5 июля наверняка должны быть способны показать какой-то из проектов. Возможно, Конечно. уже в конечной стадии. Конечно. Мы можем, возможно, какие-то, если вдруг у нас будет возможность еще сможем получить обратную связь от вас и рекомендации. Но это все будет делаться между этими встречами, и поэтому обмены консультации, наверное, будут в Фейсбуке и в Телеграме, кто уж как предпочитает. Поэтому, наверное, нам и Салтоя, и Надежду Николаевну рано или поздно в соцсетях надо... Найти и добавить. К 5 июля у нас закончится э, первый заход тюркского марафона. Там можно будет какую-то статистику озвучить. Угу. Вот. Причем наши казахские друзья э, подго э, подготовили список по восточному Тюркестану, то есть по игурам. Наши украинские коллеги подготовили список по крымским татарам и по гагаузам. То есть, хотя эти языковые разделы сами не участвуют, про них, про их культуру на всех остальных языках, русском, украинском, азербайджанском, турецком, татарском, башкирском, саха и прочих, даже румынском, добро пожаловать, пишите. То есть, тут, если вдруг, ну, насколько это... Отвлекать сейчас ресурсы Надежды Николаевны и Салтоя на составление списка про их культуру, правильно, не знаю. То есть можно в следующем году подключиться, каждый год теперь в июне будет. Но если вдруг очень захочется попасть вот в этот проект текущего года, то список можете какой-то составить. Список он так внутренне получится, потому что э -э, с вики данных то не, не, не получится такие вот шаблоны запросить. Нет, я, тоже... я не про то, чтобы они писали у себя в Южно-Алтайской. Я про то, что в Южно-Алтайской а да. необходимо развивать свой раздел, и мы будем им снаружи немножечко помогать. А uh -huh. про то, чтобы внешний мир писал про Южно-Алтайскую культуру. Ну да, поэтому и нужно в первую очередь все-таки топиться их выхода в основное пространство потому что взаимодействие будет, ну, более активным, когда ты уже с полноценным разделом идешь в сотрудничество. А, Рустамага, я озвучил список тем, как какие-то будут результаты футбольный марафон, какие-то тюркский марафон, плюс вот этот вот доклад, проект, плюс, возможно, у меня, я вам чего-то смогу сказать про вот Э, наши, там, татарстанские дела. Ну Мы и Павел нам... грозится все-таки рассказать вот. про а, Спасибо тогда, остается там. А Ник Николай ушел, и я хотела его поблагодарить, ну я тогда вам скажу. То есть он настолько честный и добросовестно общается со мной каждое утро, я ему бесконечно благодарна. А, да, он попросил попрощаться вместо него, он не может переподключиться, вот. Ну, зато он в Фейсбуке, в общем, mm -hmm. можете писать. Да. да, да, да. Мы каждое утро он начинает, по-моему, с меня. Да. Все, спасибо большое. Да, спасибо всем. Спасибо большое. Давай. И до свидания.